Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада быть вместе с вами. Традиционно прошу обратную связь. Хорошо ли меня слышно? Спасибо большое. Давайте начнем. Сегодня у нас такой интересный разговор, но прежде чем его начать, я хотела бы поздравить всех коллег с днем медицинского работника, который отмечался на всей территории СНГ в это воскресенье. И пожелать, конечно же, крепкого здоровья, потому что путь врача очень интересен. На мой взгляд, это самая интересная профессия. Плюс ко всему становление врача требует действительно большого труда и терпения. Но и вся последующая работа – это по-прежнему становление профессии. Поэтому, дорогие коллеги, еще раз с праздником. И прежде чем мы перейдем к основной теме, хотел бы порадовать вас парочкой медицинских новостей, которые, я думаю, будут интересны всем остальным. Давайте посмотрим. Ага. Дело в том, что появились новые рекомендации Американской академии педиатрии касательно фруктовых соков. И почему я считаю, что это важно? собственно говоря, знать всем, потому что у всех у нас есть и внуки. Большое спасибо за поздравления, дорогие друзья. Ну так вот, наконец-то, скажем так, для меня это было очень ожидаемо, потому что не секрет, что соки вводятся очень рано в питание детей. Зачастую родители, бабушки, дедушки даже злоупотребляют и вводят фруктовые соки раньше, чем ребенку исполнится полгода, хотя мы просим обычно придерживаться исключительно грудного вскармливания для детей младше 6 месяцев. Ну так вот, пожалуйста, вам свежие рекомендации, что использование фруктовых соков у детей до года не несет никакой питательной пользы, то есть мы понимаем, что нутритивно это не очень ценный продукт, и у фруктового сока нет преимуществ по сравнению с целыми фруктами для младенцев, и нет никакой, собственно, большой роли в здоровом сбалансированном рационе детей старшего возраста, и восстановленные соки, и свежевыжатые соки могут быть полезны для питания детей старше года, когда они употребляются как часть хорошо сбалансированной диеты. Но фруктовые напитки не рассматриваются как полноценный эквивалент фруктового сока. То есть всякие там палпы и прочие, <coughs> скажем, радости не являются эквивалентами. Далее не являются, конечно, соки, тем источником жидкости, когда мы говорим об обезвоживании, то есть вот сейчас жаркая погода, в Новосибирске плюс 34, или при контроле диареи. И чрезмерное употребление соков часто очень связано с избыточным питанием у детей, то есть является источником сахара и провоцирует склон к ожирению, или недостаточным питанием, потому что у ребенка перебивается аппетит, и он потом недостаточно ест нормальной пищи, Плюс ко всему соки могут вызывать нагрузку на желудок и поджелудочную железу, и это будет сопровождаться и жидким стулом, и вздутием живота, ну и, естественно, кариес, потому что, опять-таки, слишком много сахара. И обогащенные соки могут быть источниками каких-то питательных веществ потому что часто мы знаем в детском питании продаются соки обогащенные кальцием витамином D но они не содержат других питательных веществ нет клетчатки, нет антоцианов, нет антиоксидантов ну и безусловно не пастеризованные соки могут быть опасны с точки зрения микробов чего э, придерживаться и что нам рекомендует Американская Академия Педиатрии естественно рекомендуют воздержаться от введения соков у детей до 12 месяцев то есть мы возвращаемся к тому самому заветскому скобленному яблочку это намного полезнее это и клетчатка и витамины потребление сока нужно ограничить вы видите слайд перед вами с цифрами, но в сумме не больше стаканов в день из рекомендованного количества всего фруктов то есть только одну порцию фруктов лучше заменить соком все остальное все таки употреблять фрукты целиком и не следует давать перед сном Далее, если мы говорим о том, что полезно, то детям, безусловно, надо давать целые фрукты, свежие фрукты, там или в замороженном виде вот их как-то в пищу употреблять. Но, тем не менее, должна быть клетчатка. Плюс ко всему прочему, еще раз напоминаю, что дети до 6 месяцев должны питаться исключительно грудным молоком или адаптированными детскими смесями, если вдруг у мамы молока нет. А для детей старшего возраста молочные продукты, Вода и дети должны, скажем так, очень четко получать правильное питание, нужно избегать нарушений питания. Поэтому, когда мы говорим об источнике, скажем так, тех же антиоксидантов, лучше использовать все-таки или обогащенное питание, или цельные фрукты и овощи. То есть, безусловно, еще раз повторимся, применительно к нам что резерв можно использовать у детей, которые перешли на взрослый столб, и мы получим опять-таки ненасыщенные жирные кислоты и все антиоксиданты. Вторая новость тоже очень приятная. Она касается использования ресфератрола у людей с сахарным диабетом, потому что такой вопрос мне задают очень часто, а можно ли использовать резерв при диабете, дорогие друзья? Теперь можете закономерно отвечать, исходя из сегодняшней новости. Не только можно, но и нужно. Потому что вот сразу две статьи, и они обе очень свеженькие. Видите, одна из них 2017 -го года, первая, вторая с 2016 -го года. Меметики ограничения калорий замедляют старение, грубо говоря, и нервных окончаний, и мышечных волокон. И это значит, что мы, используя резерв у человека с сахарным диабетом, который принимает метформин, замедляем старение его нервной ткани и ослабление мышц. И вторая статья непосредственно изучала применение ресфератрола и медформина у людей с сахарным диабетом, и при ожирении они получали уменьшение инсулинорезистентности, доктора знают, что это такое, если перевести на человеческий Русский язык это значит, что контроль диабета улучшается при использовании дополнительного ресфератрола. Вот такие приятные новости. Давайте перейдем к сегодняшней нашей теме. Я хотела бы сегодня поговорить о неких общих вопросах. Мы обязательно вернемся к рассмотрению нутрицептиков при других хронических заболеваниях, но очень часто я вижу ситуацию, когда базы рассматриваются, знаете, вот примерно вот так. Нет какого-то э, среднего мнения, когда спрашиваешь человека, что такое БАД, он или относится резко негативно, или восторженно. Думаю, вы со мной согласитесь. Тем не менее, хочу вам сказать, что на самом деле биологически активные добавки являются частью современной медицины, частью нашего мира. И на самом деле все это очень просто и понятно. Поэтому давайте разбираться. Хочу начать с того, о чем мы с вами говорили уже в прошлом году, когда обсуждали использование нутрицептиков у детей. Дело в том, что еще в 2010 году вышли основы государственной политики в области здорового питания населения на период до 2020 года. То есть фактически мы сейчас живем под вот этими положениями государственной политики в области нашего с вами здорового питания, дорогие друзья. И основной приоритет... Политики нашей страны, это сохранение и укрепление здоровья населения, здесь ничего нового, и профилактика заболеваний, обусловленных неполноценным или несбалансированным питанием. Что я хочу вам сказать? Получается, что все мы прекрасно знаем, что если питаться неправильно, не сбалансированно, нерационально, можно заработать себе заболевание, которое может быть острым, потом перейти в хроническое, все это вроде знают. Но когда речь идет об обогащении питания, чтобы предотвратить этот вопрос, начинаются какие-то домыслы, фантазии. В общем, странная ситуация, действительно. Часто цитируемую родственницу, которая после московского мероприятия и доклада доктора Амзалага вышла и сказала, «И все равно я не верю в эти БАДы». хотя". Мой ответ в таких случаях всегда одинаков. БАДы – это не религия, чтобы в них верить или не верить. Это часть современной науки. Так вот, посмотреть то самое интересное. Задачи, которые ставит правительство Российской Федерации, чтобы скорректировать питание, сделать его здоровым для населения нашей страны, это в том числе и производство пищевых продуктов, которые обогащены нутрицентами, из специализированных продуктов детского питания, обогащенных, если вы придете в нынешние наши магазины, вы не взяли продукт для детского питания, пюре, соки, творожки и так далее, они все дополнительно обогащены витаминами, волокнами, пищевыми, минералами и так далее. Продукты функционального назначения, а мы с вами разберем, что это. Диетические, лечебные или профилактические пищевые продукты, и биологически активные добавки в пищу. Расскажите мне, пожалуйста, дорогие друзья, стало бы ставить правительство нашей страны такую задачу перед собой, если бы БАДы являлись чем-то табуированным, чем-то таким одиозным, не подлежащим упоминанию. Ну и естественно, в ряду задач еще и усиление пропаганды здорового питания населения, в том числе и с использованием СМИ. Поэтому я считаю, что наша компания, в принципе, планомерно и системно выполняет задачу, поставленную, пожалуйста, правительством Российской Федерации по здоровому питанию нашего населения. С чем я вас и поздравляю, дорогие друзья. Еще один слайд, который я хотела бы, чтобы вы внимательно изучили на досуге, когда будете, может быть, просматривать уже повтор в записи. Тоже из этой политики нашей в области здорового питания основные категории пищевой продукции, внимательно, для массовой и целевой профилактики Алиментарно зависимых заболеваний. Что это значит? То есть заболевания, развитие которых зависит от неправильного питания. И вот, пожалуйста, здесь тоже фигурируют биологически активные добавки в пище, к пище. То есть, собственно, опять-таки, ничего мифического, ничего страшного. А все сугубо в рамках закона. Еще один слайд предлагаю вам это уже из э, руководства по питанию для американцев. Ссылку внизу вы видите, кому интересно, кто владеет английским языком, и потом можете почитать, действительно чтение интересное. Ну так вот, пожалуйста, цифры, которые приводят, собственно говоря, наши американские партнеры. Это то, что питание и здоровье опять-таки тесно взаимосвязаны, и половина всех взрослых американцев, то есть они посчитали, что это 117 миллионов человек, страдают одним или несколькими хроническими заболеваниями, которые можно предотвратить. И многие из них связаны с неправильным питанием и низкой физической активностью. То, что мы с вами, дорогие друзья, уже давно знаем. И вот, пожалуйста, здоровое здорового питания. Естественно, придерживаться правильного питания в течение всей жизни – Потому что совокупность всего, что мы пьем и едим, каждый день действует синергически по отношению к здоровью. Мы знаем с вами слово «синергия» применительно к продуктам GNS. Ну, так вот, каждое наше решение дня, изо дня в день, оно тоже влияет, безусловно, на наше здоровье. Сосредоточиться на разнообразии и плотности питательных веществ и их количестве. То есть, опять-таки, надо следить, чтобы питание было разнообразным. Вы получали все необходимые нутриенты – а мы с вами возвращаемся к тому самому вопросу, если мы не можем обеспечить их поступление с нашей обычной едой. Вот я говорю применительно к Сибири, например, мы прекрасно с вами знаем, дорогие друзья, наши пластмассовые фрукты и овощи, которые имеются в нашем доступе в течение полугода, пока у нас холодно. Ограничить, безусловно, количество калорий с добавленных сахаров, насыщенных жиров и уменьшить потребление соли, это тоже очень важно. Потому что мы знаем, что соль повышает артериальное давление и это ускоряет старение сосудов наших. Плюс ко всему прочему модели здорового питания вы видите различные овощи всех групп. Фантастика тоже для половины, наверное, Российской Федерации, для Казахстана, в том числе для многих других э, государств СНГ. Безусловно, цельные фрукты, опять-таки, с чего мы начинали сегодня, злаковые, должны быть источником углеводов основных, обезжиренные молочные продукты, разнообразные белковые продукты, растительные масла, ну и ограничить, опять-таки, трансжиры, насыщенные жиры, добавленные сахара и натрий. То есть, вот это принципы правильного питания. Если мы с вами будем говорить об обогащении питания, то есть, о пищевых добавках, или, как говорят, биологически активных добавок добавках, то вот опять-таки программный документ, имеющий, скажем так, статус э, э, законного акта, который нам рассказывает, что биологически активные добавки к пище – это сочетание, то есть композиция натуральных, идентичных натуральным биологически активных веществ, которые нужны для приема одновременно с едой, или введение в состав пищевых продуктов для обогащения нашего питания различными питательными веществами и их комплексами. Ничего сложного. То есть, то, что мы уже прекрасно с вами знаем. Чего э, мы еще не знаем, может быть. Разницы, скажем так, в понятиях. Биологические активные добавки могут считаться нутрицептиками. Это такие БАДы, которые используются для коррекции химического состава пищи. То есть, вот, допустим, вы знаете, что вы едите недостаточно окрашенных фруктов и овощей, то есть у вас питание, мало астоцианов, мало ресвератрола, например, да? Можем дополнительно использовать именно кислоты, белок. То есть, если у нас одностороннее питание, мы его обогащаем. Для обогащения используются нутрицептики. Их целью является улучшение нашего пищевого статуса, укрепление здоровья и профилактика ряда заболеваний. То есть, это профилактические, скажем так, биологически активные добавки. Как вы думаете, можно продукты GNS назвать нутрицептиками? Ну, допустим, почему нет? Мы знаем, что резерв может являться источником атоцианов. Да? Можем сказать, что ЗенПро замечательный нутрицептик, потому ну, что он обогащает нас и белками, и зенфит, аминокислотами и так далее. Но второе понятие, которое вводится в этом документе, это парафармацевтики. На мой взгляд, это очень интересное понятие. Вот, собственно говоря, где берет корни желание очень многих партнеров, как говорил на сапфировом ужине Олег Зимарев, лечить людей, потому что биологически активные добавки могут оказывать вспомогательное действие при лечении и поддержании, скажем так, в нормальных границах нашей работы органов и систем, в том числе и при хронических заболеваниях потому что они обладают и общеоздоровительным, и укрепляющими свойствами, и, соответственно, действительно могут помочь поддерживать себя в здоровом состоянии, даже если вы уже больны. Естественно, что вот так и хочется, глядя на состав и МПМ, назвать их не просто нутрицептиками, а парафармацевтиками, потому что действительно их действие очень и очень комплексное. К также парафармацевтикам относятся пробиотики или элбиотики, это синонимы. То есть это те БАДы, в которые входят живые микроорганизмы или их метаболиты, которые оказывают нормализующий действие состав биологической активности микрофлоры нашего пищеварительного тракта. Естественно, что к их число мы легко причисляем в ЗЕНПРО, потому что мы знаем, что там содержится большая доза пробиотиков, фактически можно назвать лечебной, и она действительно эффективна. Для чего нужны Биологически активные добавки. Мы с вами уже говорили, для коррекции нашего питания, восполнение нехватки различных нутриентов в нашем рационе. Второй пункт – уменьшение калорийности олона. То есть мы знаем, что в случае лишнего веса нам нужно калорийность ограничить, для того чтобы вес взять под контроль. И регулирование аппетита и массы тела. Повторяю, внимание, это не мой, не мой текст, не мои слова То есть это подзаконный акт Вы видите определение безопасности, эффективности Вот сносочка внизу Если что, можете потом погуглить и прочитать внимательно весь документ Третий пункт – повышение специфической сопротивляемости организма Безусловно, мы знаем, что такое есть При использовании длительного резерва действительно повышается неспецифическая сопротивляемость То есть мы отмечаем, что стали простужаться реже Выздоравливать быстрее. Далее снижение риска развития заболеваний обменных нарушений. Безусловно, это тоже не подлежит оспариванию, потому что если вы контролируете свой вес, не разовьется ожирение, медленнее будут развиваться артроз и все другие э, нарушения. Если мы корректируем поступление э, микронутриентов, то система продолжает работать нормально, старение развивается медленнее. В общем, раскрывать скобки не будем, вы все это уже знаете. Далее регуляция функций организма в физиологических границах, То есть, опять-таки, мы поддерживаем работу организма и замедляем старение. Следующий пункт – связывание в желудочно-кишечном тракте и выведение чужеродных веществ. Вы знаете наши продукты, э, такими свойствами обладает видосель, такими свойствами обладает Zen Prime то есть, это хороший детокс, который помогает избавиться от э, скажем так, э, продуктов, которые могли бы вызывать заболевания за счет своего вот накопления и токсичности для организма. И, конечно, опять-таки мы говорим про важность микрофлоры, то есть пробиотики являются важной частью нашей повседневной жизни. Может быть, скажете вы, это у нас в России какие-то такие придумали э, тексты, и законы и так далее, а на Западе все по-другому. Хочу вам сказать, что э, в 1990 году был выпущен FDA, то есть, вы знаете, это очень серьезная организация, которую, вот, по правде говоря, все фармацевты и все производители и лекарства пищевых добавок буквально боятся, очень строго там все. Вот она выпустила такой акт, то есть, считайте, закон по пищевым добавкам в, соответственно, здравоохранении, и там все очень четко прописано, и даже мне кажется, что понятнее, чем у нас в законах, как часто это бывает, где написано, что пищевая добавка – это продукт, который предназначен для обогащения питания, который может содержать один компонент или множество, принимается внутрь в виде, будь то таблеток или капсулы, или в жидком виде, как соки, напитки, гели и так далее. И упаковка которая содержит обязательно маркировку о том, что это пищевая добавка. Далее то, что часто вот вызывает вопросы, что я хотела бы осветить отдельно, это то, что у американцев есть обязательные требования к тому, что должно быть указано на упаковке. И поэтому, когда вы читаете, эти предложения они не должны вызывать у вас какой-то испуг, а понимание того, что люди там соблюдают закон и таковы требования закона. Ну так вот, запрещено утверждать, что биологически активные добавки предназначены для диагностики, лечения или профилактики какого-то заболевания. Почему это делается? Потому что для лекарств проводится целая серия испытаний, утверждение лекарственного препарата занимает много лет, скажем так, бывает, что там не все понятно. Для продуктов питания и для обогащения питания такого не требуется, потому что мы все понимаем, что правильное питание и так является профилактикой, является комплексом лечения, но для диагностики ясно, что продукты питания и обогащение питания использовать никто не будет. Что можно указывать? Можно указывать, про пользу для здоровья, то есть описать взаимосвязь между пищевым компонентом или ингредиентом и снижением риска заболевания или ухудшения здоровья. Можно описать пищевую ценность, то есть рассказать о том, что там какие-то количества нутриента или питательного вещества в продукте. Можно рассказать про структурную и функциональную пользу. То есть рассказать о утверждениях, описывающих, как этот продукт может повлиять на органы, системы организма без упоминания какой-то конкретной болезни. Вот что постулируют законы в Соединенных штатах Америки. Естественно, это находится в отражении и в продукции компании GNS Global, поэтому я думаю, теперь нам все будет ясно. И. Эти указания не требуют утверждения со стороны FDA, поэтому, соответственно, на упаковке так и написано, что данные утверждения не были оценены управлением по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств, и данный продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний. Вы видите эту фразу по-английски, также, собственно, она звучит вот в переводе и по-русски. Что еще интересно, на мой взгляд, кстати, когда я изучала этот вопрос, это действительно для меня было очень любопытно. Поскольку закон этот вышел в 1994 году, ингредиенты БАДов, которые продавались в Штатах до 15 октября 1994 -го года, и поныне не требуют контроля безопасности со стороны FDA до начала продаж, потому что считается, что они безопасны, исходя из истории их использования людьми, потому что они применялись долго, и иначе о их побочных эффектах было бы давно известно. Что касается нового пищевого ингредиента, который ранее не продавался до 1994 года, то посмотрите на сложность системы и представьте себе... То, что должна была пройти GNS, испытайте, пожалуйста, дорогие друзья, уважение, потому что это действительно сложная процедура. Так вот, производитель должен уведомить FDA о своем намерении выпустить на рынок эту пищевую добавку, содержащую новый диетический компонент, и предоставить всю информацию о том, как он определил, что есть разумные доказательства безопасного использования продукта у людей, безусловно, пользы. И внимание, FDA может запретить использовать новые ингредиенты или удалить существующие компоненты с рынка по причинам безопасности. Поэтому, с одной стороны, конечно, вроде бы FDA не тестирует, скажем так, глубоко пищевые продукты, но, тем не менее, вы видите, контроль все-таки имеется, и он достаточно серьезен. Кому интересно, опять-таки, ссылочки внизу слайдов, можно внимательно обо всем этом почитать. Но действительно, контроль он имеет место быть, и он достаточно серьезный. Поэтому, когда, опять-таки, многие люди говорят: а, БАДа, это что-то такое вообще непонятное из мира, э, какого-то обмана, и вообще никто это не проверяет. Нет, во всяком случае, что касается Соединенных Штатов Америки, здесь все действительно очень серьезно и четко. Пищевые добавки, дорогие друзья, они уже повсюду. И те, кому кажется, что это что-то из разряда там, пирамид, обманы и так далее, поле чудес, нет, дорогие друзья. Они всегда и везде. Хочу привести в качестве лирического вступления историю с моей коллегой. Она врач-невропатолог, очень грамотный доктор. Пару раз так получилось, что мне довелось побывать на ее консультации, вот в разговоре с пациентом она сказала, ой, ну вот это вы используете БАДы, я в БАДы не верю, опять-таки это волшебная фраза, и незачем вам их использовать. И следом за этим, поскольку пациенты беспокоили боли в суставах, она назначила ему глюкозамин с хондроитином. Хотя, по сути, дорогие друзья, это не что иное, как биологически активная добавка. То есть пищевое обогащение вот хондропротекторами, для того, чтобы суставы изнашивались медленнее. Потому что глюкозамин и хондритином не являются лекарственными препаратами. Они не снимут прямо сейчас боль, это все понятно. Поэтому посмотрите, витаминно-минеральные комплексы, витровенные чаи, и бальзамы и сборы, в том числе такие известные нам растения, как и валерьяны, и гинка, и артишок, и расторопший экстракт овца, в состав многих биологически активных добавок, аминокислоты, которые ежедневно используются и в неврологии, и в эндокринологии при сахарном диабете и так далее, после инсульта, при глаукоме, катаракте, пожалуйста, тоже перед вами. Растительные животные, жиры, масла тоже перед вами. Льняное масло является тоже биологически активной добавкой. Польза ни у кого сомнений не вызывает. Различные углеводы я уже назвала, некоторые из них. И гиалуроновая кислота тоже, и нулин, и пектин тоже являются пищевыми добавками. Пробиотики, пребиотики мы с вами уже знаем. Такие полифенольные соединения, как антоциан и ресвератрол, я могу в нашей аудитории, в общем, не упоминать далее. Продукты пчеловодства и различные ферменты растительного или микробного происхождения тоже являются пищевыми добавками. Поэтому, дорогие друзья, действительно мы живем уже в мире обогащения продуктов питания, потому что жизнь наша очень динамичная. Нет времени у нас заниматься глубоко своим правильным питанием, поэтому, да нам приходится его действительно обогащать ежедневно. Если говорить о том, к какой все-таки группе относятся продукты GNS, гиалуроновая кислота иногда добавляется да, в различные БАДы как компонент. Хотя есть, мы знаем, препараты на основе гиалуроновой кислоты, которые уже сертифицированы как лекарство и вводятся внутрь сустава, как смазочный, скажем так, протез сеновиальной жидкости. Так вот, возвращаясь к продуктам GNS, мы видим, что можно спокойно и резерв и MPM, и Finity, и Zen Prime, и Zen Shape, и Zen Fit, и Zen Pro назвать нутрицептиками, потому что, да, они содержат э, вещества, которые исправляют наш химический состав пищи, приближают его к правильному, к идеальному, я бы сказала, и конечной целью использования – является улучшение нашего пищевого статуса и укрепление здоровья, профилактика ряда заболеваний. Опять-таки я еще раз повторюсь, что я бы отнесла их еще и к парафармацевтикам, потому что за каждым из этих продуктов стоят множество исследований касательно компонентов пищевых, которые несомненную пользу свою проявили и для поддержки организма, и как вспомогательный компонент лечения хронических заболеваний. И мы начинали сегодняшнюю нашу встречу и беседу как раз с того, что вы видите, что резерв будет весьма полезен больным сахарным диабетом, для дополнительного контроля и профилактики преждевременного старения, и в том числе и нервных волокон и мышц. Очень часто, так, что-то на таблице разъехалась, поэтому извините, буду комментировать, очень часто мне задают вопрос, почему такие большие дозы есть превышение среднесуточных норм, когда мы рассматриваем состав ИМПМ. Проговорю то, что не влезло сюда. Есть небольшое превышение по дозе витамина С, витаминов группы В, то есть В1, В2, В6 и В12. И также есть небольшое превышение по биотину, это тоже витамин группы В по пантотеновой кислоте буквально вот чуть-чуть то есть тоже вот все витамины группы В скажем так и витамин ПП тоже слегка превышены что касается растворимых витаминов то соответственно в нашем комплексе их чуть меньше чем суточная норма и если мы посмотрим с вами на минералы то в принципе там все достаточно спокойно и стабильно если проговаривать скажем так более детально, то у нас есть в комплексе МПМ кальций вот в утреннем компоненте, но его чуть меньше, чем нужно, то есть 300 мг. Есть магний, есть медь, цинк и йод. Что касается дозировок, хочу вам сказать, что согласно, опять-таки, нашему документу Российскому, содержание минералов не должно превышать суточную потребность более чем в 6 раз то есть, когда мы говорим о любых пищевых добавках, и витаминов не более чем в 3 раза для витаминов А, Д, и витаминов группы В, и не более чем в 10 раз для витаминов С и Е, при расчете на среднюю массу 60 кг при превышении массы вносить соответствующие поправки. Напомню, что в Соединенных Штатах Америки средняя масса, к сожалению, не 60 килограммов. Я думаю, что и в России это значение будет скоро меняться. Вот, то есть там расчет средней массы брался совсем другой. Во-вторых, что касается того, не превышаются ли дозировки, не будет ли это опасно, напомню вам, что Витамины С, витамины группы В являются водорастворимыми, то есть они не накапливаются ни в жировой нашей прослойке подкожной, ни в других жиросодержащих органах, а излишки выводятся просто-напросто. Более того, вот к сожалению, прошу прощения, почему-то эта таблица в этот раз не удалась. Поэтому расскажу вам, ну и дальше, наверное, как-нибудь выложим презентацию в открытый доступ. Так вот, есть препараты, которые утверждены как лекарственные и используют месяцами у людей с, скажем так, и с сахарным диабетом, и с обозрением того же остеохондроза, то есть с болями какими-то. Так вот, там превышение идет. По витамину, допустим, В1, если рекомендуемая средняя норма 1,5 мг, у нас используется в утреннем 5 и вечернем 2,5 мг, то в лекарственном препарате вы видите вот то, что строка влезла, там 100 мг и разрешено использовать такой лекарственный препарат до 6 месяцев. То есть посчитайте превышение суточной нормы, там не то, что в 2 или в 3 или в 4 раза, а уже практически там в 70 раз, да? То же самое касается витамины группы В, зарегистрированный у нас в России препарат нашего же производства содержит не 2 мг рибофлавина суточную норму и даже не 4,5 мг, как у нас в ВМ и ПМ, а 20 мг. И это тоже признано безопасным. В 6 опять-таки 2 мг. Миллиграмма средняя норма. У нас 12 в утреннем и 7,5 в вечернем. Вот в немецком препарате, о котором я уже говорила, B1, B6, B6 тоже 100 миллиграммов вместо 2. То же самое по всем остальным позициям. То есть B12, лекарственный препарат, содержит не 3 микрограмма, как среднесуточная, Норма э, минимально рекомендуемая, и даже не 120, как у нас в ПМ, а 500 микрограмм и разрешен для применения в э, условиях дефицита до 6 месяцев. Поэтому, дорогие друзья, что касается водорастворимых витаминов, их использование в превышающих дозировках безопасно. Более того, с возрастом количество э, витамина В12 уменьшается в тканях, и дефицит его может быть опасен и в том числе и ускоренным развитием атеросклероза и преждевременно не нервной ткани. Поэтому да, во всех нутрицептиках и, как мы говорим сейчас, парафармацевтиках, используются повышенные дозировки B12. Что я хотела бы еще вам сказать? Безусловно, что все-таки я считаю больше эмпм фармацевтиком, потому что посмотрите на этот мощный комплекс. Не устаю удивляться тому уму и лености наших научных сотрудников, Касательно всех современных разработок, потому что все, о чем до сих пор пишется и что до сих пор на острие актуальности во всех медицинских журналах, это все было скомпоновано подобрано и замечательно работает. Посмотрите на этот состав. Это не только витамины и минералы, но мы поддерживаем теломеры и Содержит этот комплекс и опять-таки меметики, ограничения калорий, экспрессии генов, а мы помним из начала нашей презентации, что это еще и плюс не только контроль веса, но и профилактика старения наших мышц и нервной тканей. Плюс борьба со свободными радикалами, поддержание здоровья наших клеток, поддержка регенерации ДНК, то есть мы восстанавливаем поврежденные ткани, регулирование клеточных процессов утро-вечер, я напомню про мелатонин, который является не только контролем нашего замечательного сна, но еще и внутренним антиоксидантом. Плюс пищеварительные ферменты, чтобы это усваивалось. И пробиотики в вечернем комплексе для поддержания здоровья иммунитета и здорового функционирования кишечника. Финити. Вы видите, что тоже можно сказать, что он относится и к нутрицептикам и к парафармацептикам, потому что мы активируем пиломиразу, опять-таки восстанавливаем ее длину. Плюс противоспалительное действие растительных компонентов, да еще и у нас есть такие нутриц... нутриенты, как витамины В6 и С, бета-гликаны, поэтому, безусловно, это тоже очень, скажем так, широкого действия продукт. Резерв, напоминаю вам, что это и антиоксидант. И плюс, скажем так, новомодная тема еще активатор выработки сирутуинов белков долголетия в нашем организме, плюс замечательная биодоступность, низкая калорийность, противовоспалительное действие. И опять-таки напоминаю вам начало нашего сегодняшнего разговора: дополнительный бонус к контролю уровня сахара при использовании у людей с диабетом второго типа. Zen боди мне, наверное, не нужно на этом останавливаться, потому что это действительно очень хорошее решение, не только для достижения нормального веса, но и для его контроля. Потому что когда вы достигли нормального веса, если речь шла о ожирении, напоминаю, что ожирение – это хроническое заболевание, и потом вам поможет система боди продолжать контролировать вес. Будь то использование Zen Pro или, скажем так, дополнительная поддержка, если надо контроль усилить, добавить обратно Zen Shape и Zen Fit. И напоминаю вам, что Zen Prime – это не только детокс, но плюс ко всему – вы получите еще и вот то парафармацевтическое действие опять таки для контроля работы кишечника длительные противовоспалительный эффект если речь идет о каком то хроническом воспалении например в тех же суставах или в желудочно-кишечном тракте то есть опять таки не знаю как вы дорогие друзья я продолжаю снимать шляпу перед нашими разработчиками. Поэтому естественно, что новая система Zen Body с добавлением Zen Prime стала еще эффективнее, потому что у нас есть снижение системного воспаления, улучшение работы мышц и замедление старения, потому что кровоснабжение улучшается органов обмен веществ улучшается и снижается глюкоза токсичность. А мы помним с вами, что сахар вызывает ускоренное старение тканей. Поэтому вот, дорогие друзья, что нужно знать о биологически активных добавках это не миф это не какие-то, скажем так, э, э, фантастические вещи, а это реальность нашего сегодняшнего дня, это наука. И вообще мне кажется, что гипотеза золотого миллиарда приобрела новое звучание. Тот, кто в третьем тысячелетии будет грамотно подходить к своему здоровью, будет понимать, что здоровье – это прежде всего контроль над своим питанием и образом жизни в наших непростых стрессовых условиях, вот тот – будешь жить долго и счастливо, скажем так, на усмотрение Божье, конечно, но делая все, что от него зависит. У кого остались какие-то вопросы по медицинскому использованию наших продуктов, при каких-то хронических заболеваниях, милости просим в скайп-линию каждый вторник, в том числе и сегодня, с 5 до 7 по московскому времени. Мой скайп вы видите, как всегда, на экране. Напоминаю еще раз, что доктор Уильям Амзалак замечательно ведет передачи по тоже прояснению работы наших продуктов и по общим вопросам здоровья, потому что действительно понимание – это ключ к успеху. Большое спасибо вам, дорогие друзья, вы тоже лучшие, очень приятно работать с вами, с людьми, которые мотивированы поддерживать свое здоровье помогать в этом другим и просвещать в том числе других. Большое спасибо, до встречи!